Выходим, выходим, выходим, спиной вперед, спиной вперед, выходим, спиной вперед, вроде даст, не поняли. Вроде даст с Не уходим во время! Выйдите сюда, не переживайте не сюда, идите. Руки, руки, поднял, стал, стал. Руки, поднял! Живей! Сейчас, Артем удождался.